Здравствуйте подписчики моего канала. Вот хочу рассказать про свой котел кутурами. То есть он у меня уже пока работает пятый месяц. Двухконтурный работает от газового баллона. Что хочу сказать? Что работает в принципе отлично газовый баллон съедает где-то дней за 7 Один баллон где-то дней на 7 получается но так как на улице холодно довольно таки 15-20 градусов по ночам то он съедает за 7 дней если бы было на улице там 5-10 градусов то его хватало бы не на 10-15 там в зависимости от температуры и плюс у меня котельная довольно таки холодная вот он сейчас выключился набрал температуру 60 градусов и держу 60 а когда приезжаю на дачу ставлю 75 чтобы быстренько нагреть дом а при 60 у меня в доме где-то 26 28 градусов но ну, все зависит от температура уличный пока дом еще особо сильно не утеплен поэтому я Так и получается. Вот он сейчас отключился, набрал температуру, выключился. Только насосик подрабатывает и все. Здесь вот 14 градусов видно на мониторе. 14 градусов в котельный вот я приехал вчера было минус 10. О, вот он на 14 в принципе котельную тоже обогревает поэтому довольно таки но ну, больше съедает газа чем больше объем обогреваемый тем больше он будет есть так в принципе всем доволен а... вот его. система коаксиальная труба два в одном так сказать внутренне идет выхлоп наружнее идет приток приток она где-то метра, вот пока метр она проходит она нагревается за счет этого притока в принципе так как у меня здесь небольшая температура рука спокойно держит О, сейчас включился насос посильнее сейчас прокачает если температура упадет градусов по-моему где-то у него 10-15 градусов понижение температуры идет потом идет включение то есть он не работает каждые каждые там 5 градусов там или ну 3-4 градуса потом потеряет температуру где градусов до 40 наверно так как температура типа, теплоносителя он не указывает то в принципе такие пироги внутри у меня не замерзайка антифриз дихус исключительно хотя не рекомендуется на газовый котел вообще антифриз особенно на этом категорически не рекомендуют из-за того что антифриз имеет худшие тепло ну, теплоотбор хуже чем у воды где-то в полтора раза ну примерно то получается производитель не рекомендует его Но дихус это безвредный антифриз в принципе один из самых лучших вот эти все чистые дома все это они почему-то быстро убивают котел а вот на них уже работает четвертый месяц но единственное что э, температура замерзания теплоносителя должна быть не ниже минус 20 то есть минус 30 э, котел уже будет работать в не очень хороших условиях то есть э, где-то 50 на 50 50 антифриз 50 воды должно быть чтобы э, ну не было плохого плохой теплоотдачи была бы вода бы я думаю что он бы еще бы и поменьше ел по получше бы отдавал тепло и работал бы более ну, более качественно при том же самом расходе газа ну в принципе меня устраивает вот у меня здесь еще. Сейчас дон котел твердотопливный а до этого я работал именно на нем постоянно он у меня работал но надоело на дровах получается подкинешь утром просыпаешься мандраж градусов 17 16 а это довольно неприятное. Поведение такого котла на угле начал. Слишком много пыли. Стало, конечно, получше. Просыпаешься где-то 22-23 градуса. Но он за ночь все равно прогорает уголь, так как у нас он жирный. И довольно быстро прогорает. Но залы от него просто невероятное количество. Поэтому решил отказаться от твердотопливного и поставил котел газовый. Ну и в паре с ним воркнул еще электрический. Ну этот для, для поддержки, так сказать, штанов. Когда меня нету, чтобы водопровод не замерзал. Работает 2 киловатта по малому кругу и в принципе в доме где-то 15-16 градусов в конце недели отличный и то он работает 2 киловатта не на постоянку а набирает там выставляет где-то градусов 45 теплоносителя потому что не вижу смысла поддерживать высокую температуру когда в доме никого нету и вот он наберет 45 градусов воды но ну, теплоносителя то есть антифриза и отключится остынет и опять вот так вот разница выставил где-то градусов 5 чтобы он тоже не щелкал постоянно а определенно насос конечно работает постоянно насос там 75 ватт на первой скорости Он в принципе ничего такого и много не берет и в принципе работает нормально так что с приобретением котла кутурами газового двухконтурного мои проблемы с отоплением в принципе полностью были решены то есть пришел включил нагрелась быстренько проснулся хотя и уже ложишься 24 градуса, проснулся спишь в принципе без одеяла я люблю чтобы было градусов 25 26 не меньше, так как квартира в Москве примерно там 26-28 получается квартиры квартире, то в принципе это уже привычка. Хотя многие, многим хватает и 18 градусов. Но под одеялом спать тоже не интересно. Приятнее спать без одеяла. Поэтому вот нравится такая температура. Все, всем спасибо. До скорых встреч.